Я думаю, что, может, эти микрофоны повесим? Или без них справимся? Да давай с микрофонами. А да. есть микрофоны, Серега? Да, да давай без них. Без да. них? Да. да. А давай это. Что? Разыграем путевку в Турцию. Можно на Мальдивы? Можно по Золотому Кольцу в России. Или в Гару. По Краснодарскому кольцу? Не, можно в Дагро. Гагро. А что ты на себя поставила, на меня не поставила? А потому что, видишь, там камера стоит, она на всех светит. Это да, да, да, да, точно тебе Ах, это свадьба, свадьба, свадьба, пела. Так, давай с сгорячить предложение. Аню, тебя есть? Да. Раз, ручка, два ручка. Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ЮДВ, Иван Полосов и Илья Шамшин, друзья, вот она грядочка наша, вы все знаете, подписываемся, потому что давненько вы уже не подписывались, побольше лайков, колокольчиков, уведомлений и вот здесь мы пишем комментарии. Комментируйте, давайте сразу. От вас нет комментариев, от нас нет, ну, какого-то видеообзора, поэтому давайте побольше комментировать. Да. Да, да. Друзья, сегодня начнем с горячих предложений по городу Сочи. Собственно, куда имеет смысл направить свое внимание, свои деньги? Слушай, у меня есть три жирнючие предложения. Сразу, сразу же, прям вот не думая. Так, у меня есть 36 квадратных метров морской симфонии. Знаешь, за сколько? За сколько? За 11 миллионов рублей. Какой тарф? высокий, с видом на море, шикарный. Потом а у меня кор, давай корпус. Ну сейчас тебе все подробности рассказал. Похоже, корпус Г. А потом еще есть. Давай, давай по очереди. Теперь ты говори. Так, друзья, у меня есть э, классное предложение, это адажу второй этаж, большая площадь 50 квадратных метров, более того, скажу, он, э, это апартамент лично у меня на эксклюзиве, да, у меня там доверенности, все-все-все есть, единственное, по стоимости, по стоимости сказать не могу, по одной простой причине, потому что стоимость сейчас согласован, но она будет самая дешевая, если кому-то интересно побольше площадь взять в адажу, ну, блин, забирайте, ну, реально есть. Да. да я сейчас э, начну подготавливаться к сделке. То есть, м -м, пока еще нет покупателя на эту позицию, я уже подготовлю сниму апартамент с управления, и он уже будет такой знаете свеженький горячий, да, готов уже ко всем м -м, мероприятиям. Естественно, можно забрать под ипотеку, можно за наличку, как хотите, в любом случае это будет самое выгодное предложение и больших площадей по адажам, ну не так и много, как хотелось бы, поэтому обратите внимание, если кому-то реально интересно, вы можете прям сразу набрать и мы вместе с вами стоимость согласуем, то есть здесь, но ну, пока еще идет такой режим неопределенной цены, да, но вот цену дают прям самую классную, объясню почему, так, э, дают самую дешевую цену, мы у собственника забираем три апартамента, два уже забрали, остался один. И он просто как-то, ну, мы ну, как оптовые закупщики, так скажем, да, он нам дает хорошие условия. Поэтому, а даже, занач? ну, не знаю, надо сейчас согласовать. Ну, хоть ниже рынка будет, да? Не то, что ниже рынка. Чуть-чуть дороже, чем 26 квадратных метров, вот так будем говорить. Вау. Да. А, еще друзья, метров, да. а еще, друзья, у меня в заначке есть уминал. Да. А, в общем, друзья. В заначке у нас есть очень интересное Выгодное предложение одно единственное 300 тысяч рублей за квадратный метр Это новый комплекс Мэдна Гарден Который сейчас строится в Хосте Все прекрасно знаете, кто не знает Пишите, звоните, дам всю информацию На территории 8 гектаров земли То есть ценник там От 350 У нас есть один номер За 300 тысяч рублей за квадрат Средний этаж, высокий, видовой Поэтому Ваше желание, он может быть ваш. Все, отлично, прошлись по горячим предложения. Нет, не, у меня еще парочку есть, да. давай. Че у тебя? Давай, заноси. у меня самое жирное, рассказал. У меня есть еще одно шикарнейшее. Вот. Можно из заначки уже последнее просто достану? Ну, Че говори, помню? ну что ты мне сам что дать? Друзья, и давайте еще, одну, еще один гостиничный комплекс. Тот, кто хочет рассмотреть гостиничный комплекс «Волна». Волне у нас есть за тринадцать миллионов рублей полностью ремонт мебель техника Какой этаж? это будет шестой этаж ну шестой этаж нормально да этаж. так уже оплачено наполнение и можно уже вишенку на, на торте достану давай но а это что вот так, меня что так говорит? давайте друзья все последнее предложение специально Выбрал со всего города определенный пул да, Самые лучшие инвестиционно-привлекательные предложения Есть у нас в гостиничном комплексе Ромада Номер на среднем этаже Видовой с видом на море За 10 миллионов 500 тысяч рублей Жив Можно, а может, <связать> Можно деньги доставать? Да. В общем, друзья Если кто-то хочет еще рассмотреть город Сочи Рассмотреть недвижимость в городе Сочи Инвестиционную привлекательность Для себя, для пассивного дохода Напишите, позвоните нам Уже вы должны давным-давно понять Что самые лучшие эксклюзивные Какие-то варианты То, что мы можем согласовать Отсрочку, рассрочку, беспроцентную просрочку. просрочку То обращайтесь к нам Вы даже просто позвоните, напишите Дадим вам всю информацию Нужно для жизни? Для жизни Нужно работающий уже лошадка, которая В повозку сели, поехали есть готовое. Хотите подождать в стройке? Можно в стройке зайти и уже приобрести на 5-6 миллионов дешевле, чем у застройщика. Давай да. свои репертуары. Да. Друзья, вернемся к теме ипотек. И знаете, что хочется обсудить? Хочется обсудить комплексы, да, где можно купить э, выгодно в ипотеку, то есть под субсидию, под льготы. Э, сейчас э, максимально популярны у нас это комбинированные ипотеки, да, то есть э, там пониженная процентная ставка. И опять же семейные ипотеки, про них тоже э, имеет смысл поговорить, друзья мои. Э, сейчас, наверное, самое интересное, просто самое жирнющее, э, самое привлекательное, опять же, то есть... Ну, если рассматривать весь рынок, да. самое прикольное, это забирать в Южном парке квартиру в районе, ну, будем так говорить, от 300 тысяч за квадратный метр от застройщика. Там есть пару позиций. Именно от застройщика под, хорошие, под хорошую ставку ипотечную. Допустим, семейная ипотека 4% на весь срок. 4%, 4 это блин, классная... Это, считаю в рассвучку. Да, ты царь фонарей. Нет, серьезно. 4% семейной ипотеки, да, без шуток. Я себе хочу сейчас попробовать взять семейную ипотеку. Также хорошо используются у нас комбинированные ипотеки. Друзья мои, что такое комбинированная ипотека? Давайте по порядку. Это господдержка с субсидией от застройщика. Ну, примерно так выглядит. И у нас по итогу получается комбинированная ипотека до 10, либо 15 миллионов включительно. 6% на весь срок вы получаете в Южном парке, вы получаете в Кислороде, вы получаете в Сочи парке. Летний флора. По-моему, никого не забыл. Да, И друзья. Я про АФЗшки. Да, друзья, можно я чуть-чуть дополню? Каждый из вас, любой, кто готов и хочет сейчас рассмотреть недвижимость в городе Сочи Тот, кто хочет, есть у кого-то определенный бюджет Хочет потратить наличные средства, приобрести остаток в ипотеку Там на сдачу, так скажем, какой-нибудь, например, кислород для жизни пойдет Идеальный вариант в общем, нужно, чтобы от одного человека а, прошло две брони, две сделки, и мы вам покупаем путевку в Турцию. Сразу же. Отправляем в Турцию. Серьезно? Да. Интересно. Да. Сразу же. Человек улетает прямым рейсом в Анталию или в Аланию. А что? В билет. А тот вот делает одну бронь, тот по златоку в России. Да. Владимир Создаль. Да. Это, кстати, классное предложение, друзья мои. Сейчас действительно самое время забирать объекты недвижимости. В принципе, неважно в каком бюджете, потому что не забываем, что рынок растет, он не останавливается. И знаете что? Опять же, на фоне спецоперации на Украине... Ну, понятно, что у нас э, немножко все затихарилось, это идет по всей стране, да, то есть не только там в Сочи, но и э, по всей России. Но, опять же, сейчас у нас, вот сейчас, вот здесь и сейчас время покупателя это когда ты можешь получить хорошую цену, можешь получить хорошие рассрочку отсрочку да то есть ну хорошие условия при покупке и понятное дело что рано или поздно спецоперация закончится и вот здесь начнется бум то есть это просто будет, это ну, будет... совсем другие. Да, просто будет очень сильный рыбок а самое интересное что предложений больше не становится, понимаете, у нас рынок такой, что у нас троек особо и нет, да, ты начинаешь ковыряться, вот мы всегда находим до пяти вариантов в рамках бюджета, который рассматриваем, да, то есть, он ну, приезжает покупатель там с определенным бюджетом до пяти вариантов, и не важно, там, до десяти миллионов, до пятнадцати, двадцати, вариантов не так и много, поэтому рынок Сочи, он максимально интересен, да, он был интересный, сейчас интересный и будет дальше еще интереснее, потому что город растет, все расширяется. Вот, вот А давай так, вот побережье Черного моря, вот центральный район Сочи, вообще Большой Сочи, преображается? Да вот мы проехали, вот когда мы вчера с тобой ехали а, на морпорту, где а, делают Марина. Подвесной большой мост через еху Соченко. Э, да, ну доделывают уже, там заправку убрали. Да, да с морпорта на этот э, пляж Ривьера. Да, а, да, да, да, да, делают красивый мост. Мы сами видим, как это все строится. Там рядом была заправка, Лукой, Лукойл ее убрали. да. Там классный отель строится, по-моему, это какой какие-то турецкие застройщики, там продаж нет, но тем не менее отель строится. Да. То есть город растет и преображается mm -hmm. на глазах. И опять же, э, если вернуться на все побережье да, Черного моря, блин, но кроме Сочи каких-то нормальных э, круглогодичных локаций особо и нет. Но нету, но ну нет, ну нет, да да, да, да, Поэтому, друзья, если кто-то из вас, давайте так, рассматривать, вы всегда просто сделайте один звонок, напишите, проконсультируйтесь, узнаете информацию, потому что и, как скажу из практики, да, очень много послушают информации, пойдут сделают по своему, а потом говорят, блин, я неправильно сделал выбор. Ну, вы как бы приобретаете недвижимость, а не э, как это сказать, разовую какую-то вещь. Да, и кстати, еще, знаете, что хочется сказать? Я буквально на выходных узнал, что даже в Лазаревском, да, ну понятно, это не центральный район Сочи, это такой, скажем, какой-то поселок такой, ну, поселок, да. И там квартиры дешево. Там они дешево выдают. Да, они там далеко не дешево. То, что, то есть сейчас в межсезонье, это февраль-март, да, но это как ну, не сезон, тем более для Лазаревки. 35 тысяч рублей в семейном за 35-37 мет, квадратных метров. Это блин, нормально, у нас uh, примерно так задается Сочи, ну, где-то, наверное, от 35, там 35. И так уровень жизни там как бы совсем другой. Хочется, хочется сказать, что это такие комплексы, допустим, как семейные. Ну, э, ну, понятно, что он не всем нравится, но тем не менее, он не сбавляет свои позиции. Там дешевых перепродаж в принципе нет там дешевого аренды нет. То есть, ну, в любом случае такие комплексы ценятся. Это к тому, что все равно Сочи набирает э, свои обороты. И опять же хочется, знаете, на что обратить внимание? Город потихонечку становится... Э, Красивее, краше. Красивее, да, и ты видишь, как э, количество людей здесь увеличивается. Ты просто ездишь, занимаешься своими бытовыми делами, да, там рабочими и понимаешь, что пробок меньше не становится. Слушай, ну у нас на 8 марта, на праздники 8 марта приехало 14 тысяч человек, отдыхающих. Просто на празднике на 8 марта. На один день. На один день, да, да. друзья, на один день вчера э, набережная, центральная набережная города Сочи была битком, все битком, люди приобретают, люди снимают, сдают. Но здесь как бы жизнь кипит. Это город у нас город курорт. Да, кстати, вот, вчера было 8 марта и погода на улице сколько? Ну, почти по 20 градусов было. Ну, ну жарко да. было так, все, днем, там. Днем действительно ну, было жарко. Это сегодня, сегодня я думаю, будет примерно так же. Друзья мои, так что сейчас имеет смысл обратить внимание на недвижимость Сочи. Да, и неважно, в каком бюджете вы смотрите. В любом бюджете можно подобрать. И ну, я предлагаю сюда, мы сюда предлагаем самые вот самые. А ликвидно интересная позиция в том бюджете в котором вы смотрите и всегда вам говорим как есть плюсы и минусы того или иного комплекса многие задают вопрос почему вы топите только задний комплекс Да, потому что там есть инвестиционно привлекательный за метр квадратный на росте цены потому что там можно заработать как пассивный доход и есть комплексы которые для жизни но остальное рынок как бы ну вот мы за даже утопили, друзья мои что касается даже, мы почему предлагаем эти позиции да потому что потому что э, в рамках готового проекта да, в рамках там, 26 квадратных метров это уже ну, готовый э, номер полностью готов вообще полностью весь упакованный блин стоит 12 13 миллионов рублей это, это классная позиция это действительно классно нет ни одного проекта э, в рамках этого бюджета да проекты есть но это все мини отельчики а там полноценный отель 4 звезды ну, пять, конечно, там вряд ли э, может рисоваться звезд, но тем не менее. То есть, опять же, входная группа классная, ательера э, поменялся, сейчас там будет... Космос-фотогрупп, э, да, радиомончик, да. да, все, все документы берет, берет в работу. Да, море рядом, все есть, территория есть, блин, ну, хайт. И опять же, за этот бюджет я считаю, что... Здесь даже, знаете... Здесь даже дело не в посуточной аренде, да, не в том, сколько вы будете зарабатывать на посеве. Дело в том, что вы берете классный объект, да, то есть вы можете в личных целях его использовать, да, там, в семью приезжать, родители отправлять детей, неважно. Вы сохраните свой бюджет и вы его классно приумножите, И потом... А что самое интересное, из этого проекта будет выходить легко. Никогда не забывайте, когда вы заходите в проект, точку входа и точку выхода, да, потому что у нас есть некоторые позиции, там, ну, люди там, исходя из собственных убеждений, убираются, там, какой-то определенный проект, я говорю, слушай, да, отсюда не выйдешь, он тебе не нужен. Проект тоже не стоит забывать. Да, и, друзья, вы должны понимать, что в бюджете... От 3 миллионов рублей до 20, вот в этом сегменте можно найти абсолютно любую выгодную недвижимость под ваш запрос, под ваши пожелания. И сделайте это грамотно, правильно и не ошибетесь. Да, так что друзья, впереди все самое интересное, оставайтесь с нами, Иван Полосов, Илья Шамшин, сразу же ставьте, друзья, пожалуйста, вот такие лайки, стараемся для вас находить самые лучшие варианты. До новых встреч, до новых роликов, пока.